В понедельник, 6 апреля, мировые цены на нефть снижаются в ходе глобальных торгов. В начале сессии котировки североморской марки Brent и американской WTI падали почти на 10%, до 30,7 и 25,4 долларов за баррель соответственно. Однако уже в середине дня темпы удешевления замедлились до 3%, а цены достигли 33 и 27,5 долларов за баррель. Нефть начала дешеветь после резкого удорожания в пятницу. Так, на торгах 3 апреля стоимость сырья бренд в среднем росла на 6%, но уже вечером рост в моменте ускорился до уровня свыше 40%, и котировки превысили отметку 36 долларов. Инвесторы положительно отреагировали на заявление Дональда Трампа о возможном снижении добычи сырья России и Саудовской Аравии на 10-15 миллионов баррелей в сутки, а также на призыв Яда провести срочное заседание в формате ОПЕК- ⁇ Первоначальная телеконференция министров стран, экспортеров сырья должна была состояться 6 апреля. Позже участники решили отложить переговоры на 9 апреля, что было негативно воспринято рынком. В пятницу создавалось впечатление, что вопрос о новой сделке ОПЕК плюс почти решен и в понедельник будет утверждено сокращение добычи нефти минимум на 10 миллионов баррелей в сутки. В частности, о возможности такого шага 6 апреля заявлял Владимир Путин. Однако уже на выходных стало ясно, что среди ключевых производителей нефти по-прежнему существуют серьезные разногласия. Из-за чего переговоры пришлось перенести. По его словам, противоречия между нефтедобывающими странами связаны с распределением квот по сокращению производства сырья. Более того, участники альянса ОПЕК плюс настаивают и на присоединении США к сделке. Согласно заявлению главы Минэнерго Александра Новака, для достижения стабильности в нефтяной отрасли необходимо активное участие всех крупных производителей, включая Россию, Саудовскую Аравию, США и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК. Об этом министр заявил в пятницу на совещании с президентом. По его словам, производители нефти должны договориться о сокращении объемов добычи и стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на рынках.